для человеческих отношений. Очень важно осознание этого факта. Другого человека не изменишь. Ты либо любишь его таким, какой он есть, либо не любишь. Принимаешь его, как есть, или не принимаешь. Но пытаться изменить его, сделать его таким, каким ты хотел бы его видеть, все равно что пытаться превратить собаку в кота или кота в коня.